Всем привет! Сейчас мы с вами приготовим салат лянцай. Для этого нам понадобится фунчоза, соевый соус, помидор, огурец, перец, шампиньоны, чеснок. Для заправки нам нужно будет растительное масло, перец, красный перец, черный, кориандр, сахар и лимонный сок. Отвариваем фунчозу. Нарезаем помидор, перец. Огурец, шампиньоны, чеснок. Делаем заправку. Фунчозу промытую добавляем в кастрюлю. Добавляем к ней помидоры, перец, огурец, шампиньоны. Все перемешиваем. Добавляем нашу заправку. Добавляем чеснок. Даем настояться полтора часа. Наш салат готов. Приятного аппетита!